Всем привет дорогие друзья, очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Задания легкие, за регистрацию TelegramBot дают один раз тысячу монет, остальные можно делать каждый день, любой на ваш выбор. Все выполнять не обязательно. У каждого задания свое описание. Нажимаем выполнить и переходим на страницу с инструкцией. Читаем описание, подаем отчет, жмем проверить и получить. Твиттер ВК не работает, остался Facebook, размещаем посты, содержание на странице с описанием, снимаем обзоры для YouTube, ТикТок, общаемся в чате, здесь на тему криптовалюты, по заданиям депозит, рейд, своп, фарминг, 10 дайсов снимал отдельный обзор, ссылки в описании, рассказал как выполнять, трейд, своп можно делать на 10 копеек, то есть своп 10 копеек, а трейд, ну я делаю на трон, Поэтому 01 трон обмениваю в ту или иную сторону. Дальше, проверка пользователей, проверяем выполнение заданий другими участниками. Каждое задание оплачивается 100 монет, по 12 день 1200 дополнительно. Ссылка на регистрацию в описании под видео, для мобильных устройств QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата без кис. На этом у меня все. Всем пока.